приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Лим бельнова и как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодня на обзоре у меня новый майнер по крипто bnb binance coin абсолютно без вложений будем пробовать естественно значит друзья так вот он выглядит я даже еще не регистрировалась Почему я пишу это видео? Значит, смотрите. Пускай в самый низ. Вот здесь вопрос-ответ. Кликаю. Переводим на русский. Значит, просто видите адрес кошелька. Понятно, сколько можно заработать без вложений. Значит, смотрите. Вот этот майнер будет платить вам. Вот такое 0.203 BNB в день. Так. Далее. Должен ли я инвестировать, чтобы вывести? Нет. Вы можете заказать вывод на первом уровне. Вам не нужно инвестировать, чтобы вывести. Услышали меня? Понятно, ладно. Будем, ребятки, пробовать без вложений. Значит, а теперь обратите внимание вот на эту сумму 0.003. Так, это в день у нас будет доход. И минимальная сумма для вывода составляет 0.002. Вывод 0.002. А, день 0.03. Значит, за день мы можем набрать минималку и произвести вывод. Вот. Но ну, естественно, мультиаккаунты заводить нельзя. Вот Потому я и пишу видео, так как я укладывать, конечно, ничего не собираюсь. Значит, ну что, поддержка здесь, конечно... Если что, отвечать, отвечать не будет, скорее всего, значит. Ну что, вот сюда я вела, Здесь авторизоваться. А здесь что у нас? Иди, пожалуйста, вы видите, чтобы... Ага. Ну что ж, вот все. Кошелек мой. Ой, не туда нажала. Не там маска я захотела. Для... Так Давайте зайдем. Авторизоваться. Возможно страничку обновить. Потому что я уже долго здесь нахожусь. Продолжить. Такой идет проверка. Сейчас обновится. Зайдем. Ну, ужасно, плохо. Значит, обновила, ввела адрес. Кликнула логин. И вот так вот он выглядит, друзья. Смотрите, у меня сразу стала майниться моя монета. Значит, здесь переводим опять на русский. Да? Так, играть. Сейчас вопрос. Партнерка поддерживать. Значит, так, оставшийся срок службы бесконечность. Вот монетки майнится. Здесь вроде как... И у все. Такого нет ничего. Простенький такой. А здесь повысить уровень. Я не буду ничего повышать. Значит, сейчас уровень 1. Уровень 2, значит. Это здесь доход и максимальная емкость. И обновление здесь далее понарастает. Что тут все идет абсолютно без вложений. Имейте это в виду. Так, далее что? Значит, тут почитайте партнерская программа. Находится реферальная ссылочка. Кому интересно, я оставлю в закрепленном комментарии. Я все оставляю все ссылки. Поддерживать это значит... А, это поддержка Telegram. Это не надо. Но вот и все, в принципе. Так, зарегистрируйтесь. Каждый день собирайте бесплатные BNB выводите их на свой кошелек. Или инвестируйте более высокие уровни. И зарабатывайте все больше и больше. Напоминаю, абсолютно, друзья, без вложений. Хотите, заходите, пробуйте. Но я депонировать лично ничего не собираюсь. Вот. Ой. Значит, Здесь будет вкладочка вывода. Завтра, я не знаю, завтра получится у меня записать видео или нет, я постараюсь, конечно. Так как меня не будет. Так, а это вот тут баланс собирать. Разгадываем, как вот с этого баланса нужно вот сюда собирать. Ну и что, и все. Вот здесь. Может, монет мало интеркапчик наверное мало монет но ну, а вот вывод минимум видим 0.002 это будем прописывать сумму и кликать на вывод дадут вывести тогда дадут не дадут Ну и ладно что ж теперь а, это депозит. Типа ну, это нам не надо. Ну, вот как-то так. Ага, смотрите. Вот у меня монетки перешли. Видите, зелененьким загорелось. Вот они перешли вот на этот баланс. Вот. Набираем минималку, пробуем выводить. Ну, вот на этом буду заканчивать. Всех благодарю за просмотр. Заходите и без вложений пробуйте заработать. Даст вывести. Значит, замечательно. Но не даст. Мы ничего не теряем. Всем удачи, всем пока.